Ну что друзья давайте дальше посмотрим инфраструктурную часть отеля имеется в виду именно горки какие же есть горки в отеле Альбатрос aqua 4 звезды то есть самое ценное что есть в отеле погнали итак первый комплекс горок тут у нас три горки называется комплекс ниагара значит есть огроменная зеленая горка вот она смотрите какая это первая горка, дальше идут две горки, получается оранжевая и черная. Черная, она закрытая, это та знаменитая горка, в которой есть вот эти светловые кольца, когда вы спускаетесь с этой горки. Ну, в принципе, наверное, как бы одни из самых интересных горок, хотя именно в этом отеле, то есть все вот эти большие горки, именно в четверке они все в среднем примерно одинаковые по интересу потому что есть нюансы по пятерке, но по пятерке я вам конечно их расскажу, но немножко дальше значит, чтобы покататься на этих горках, друзья вам нужны такие вот круги вы можете съехать вдвоем а можете съехать один так что давайте покатаемся и посмотрим как оно кататься на этих горках. Значит, давайте так. Кататься будем по порядку. Сначала съезжаем с зеленой горки, потом съезжаем с черной горки и потом, друзья, с оранжевой горки. Погнали! Так, Снегарой мы разобрались, друзья. Идем дальше по территории к следующему комплексу гор. Смотрите, что еще у нас есть на территории, кроме этих горок. Итак, вот у нас бассейн, друзья. Это необычный бассейн. Это бассейн с морской волной. То есть тут вы, если боитесь море если вы хотите покататься на небольшой волне естественно вам этот бассейн понравится работает он по времени точное время я вам не скажу но он работает так что это радует потому что не вся инфраструктура работает в отеле ну вернее она работает то есть ну, как-то так и вот он слева от бассейна с морской волной у нас площадка, где есть волейбольное поле и футбольное поле, ну, мини-футбольное поле. Тут туристы обычно играют волейбол и мини-футбол. Так что, кто любит этот вид спорта, с этим отель тоже позаботился. Друзья, и вот мы дошли до следующего комплекса. Горок. Горок для взрослых, ну в том числе и детей. Называется он Атлас смотрите тут у нас есть 10 горок неплохой комплекс тут туристы катаются на таких вот плоских подстилочках значит я уже катался на них но а сейчас я вам покажу все эти покатушки в данном видео смотрите кататься будем сначала слева направо то есть оранжевая желтая Бирюзовая, то ли голубая, потом оранжевая, ну и потом идет у нас оранжевая, белая и синие горки. Лыцговушки, друзья, кататься. Дальше, друзья, следующий комплекс горок, который сразу находится за комплексом Атлас, называется Кинг-Конг. Тут, естественно, у нас аппликация огроменного кинг В этом комплексе есть у нас четыре горки. Значит, ну вот, голубенькая, бирюзовая, первая. Вторая, желто-оранжевая. Следующая горка, что-то наподобие унитаза, в принципе, ну, такая нормальная, интересная. И дальше вон красная горка. Не помню, как она вообще называется, но мне она нравится. То есть вы летите сверху вниз, и это довольно интересно. Значит, глубина бассейна у нас 110 сантиметров. Ну и, конечно же, друзья, давайте мы покатаемся на этих горках и посмотрим, как это все выглядит. Погнали! Дальше, друзья смотрите возле комплекса гора Кинг kong у нас находится club mac это фудкорт в котором вы можете перекусить между обедом и ужином друзья и последний комплекс горок для взрослых называется шрек тут у нас есть три горки Одна, видите такая вот черная то ли темно-синяя прикольная горка вот вторая горка у нас унитаз ну так себе сказать не могу сказать что она интересная но прокатиться в принципе стоит и третья горка зеленого цвета то есть вы сверху летите вниз и потом постепенно спускаетесь съезжаете в этот бассейн глубина бассейна стандартно 110 сантиметров ну естественно друзья нужно покататься и показать как это все выглядит так что let's go, -ушки. значит рассказываю вам порядок как мы будем кататься сначала мы съезжаем с самой длинной черной горки потом съезжаем на этом унитазе вернее в унитазе и потом будем спускаться с зеленой горки Так, друзья это были все горки для взрослых ну и взрослых детей в альбатрос акваблю и осталось еще у нас одно место там где есть горки для деток для маленьких деток сейчас вам я его покажу обязательно он находится сразу за комплексом горок шрек кстати тут есть такая аллея с детской площадкой тоже есть ну качельки, детские маленькие горки и аппликации различных персонажей друзья, и вот он последний комплекс горок это именно для маленьких деток ну, смотрите, в принципе как бы, я не могу сказать что мы здесь были, вернее мы тут не были с семьей потому что горок сколько что, ну, я не знаю как бы, просто нереально как-то везде покататься это тут месяц нужно но по моему части именно этих детских горок она закрыта которая слева а вот справа я думаю вашим деткам понравится хотя мы тут тоже не были есть вот три горки есть аппликация из кораблика есть вот еще горка в виде осьминога в виде змеи в виде слона в общем ну, я думаю вашим деткам это должно понравиться. глубина бассейна 55 сантиметров ну и возле этого бассейна с горками есть бар кстати в комплексе горок шрек есть магазин можно сказать даже аптека друзья работает с 8 часов утра до 11 вечера и если вы забыли там крем от загара либо вам нужны какие-то там, ну, такие как бы примитивные медпрепараты, ну, имеется в виду, для, которые могут понадобиться на отдыхе. Вот. Вы тут можете себе их приобрести, ну, там, какие-то крема, там, может быть, памперсы для детей, вот, там, шампуни и тому подобное, потому что, ну, косметика в отелях всегда примитивная, и не каждому она подходит. То есть вы себе тут можете что-то купить. И также тут продается средство от комаров, то есть пластины для фумигатора. Значит, туристы покупали пластины в этом месте. По стоимости они, ну, упаковка вышла 3 доллара. Итак, друзья, это был обзор отеля Альбатрос Акваблю 4 звезды. Именно территории отеля и номерного фонда, инфраструктуры и аквапарка. Друзья, обзор питания. Обзор пляжа, обзор трансфера на пляж, обзор номера. Все это будет именно в отдельных видео на моем канале. Все вы это можете посмотреть и увидеть своими глазами. Я уже подошел к выходу из отеля Альбатрос Акваблю, к второму выходу, который находится между отелями. Альбатрос Акваблю 4 звезды и Альбатрос Акваблю 5 звезд. Тут есть неактивная дорога, и туристы могут пользоваться инфраструктурой, а именно горками аквапарком отеля Альбатрос Аквапарк 5 звезд. Друзья, сейчас я уже пойду делать для вас обзор пятерки. Ну а вы... Тогда напишите в комментариях под этим видео ваши вопросы, если они у вас есть. Если вы отдыхали в отеле Альбатрос Акваблю 4 звезды, напишите, пожалуйста, ваши отзывы в комментариях под этим видео. Я обязательно их почитаю. Ну и не забывайте поддержать мой канал, развитие моего канала. Пожалуйста, подпишитесь. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. Желаю всем самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий до новых встреч пока пока